Всем добрый вечер. Так, всем добрый вечер. Пожалуйста. Пишите в комментариях, слышно ли меня, видно ли меня. Меня зовут Степан Кухарский, я партнер архитектурной лаборатории Сейлаб. Мы занимаемся архитектурой на стыке с программированием. А в общей сложности, наверное, уже 10 лет опыт Применение программирования в конкретном архитектуре на практике. И сегодня мы проведем такой небольшой вебинар а, с погружением именно непосредственно в то, как мы программируем. Попробуем создать параметрическую модель квартала, посчитать показатели застройки. И а, заодно попробуем а, еще посмотреть его инсоляцию и то, как он освещается. Супер. Мне пишут, что меня слышно и видно. Отлично. Рад приветствовать всех, кто присоединился к нашему вебинару. Пожалуйста, оцените по шкале от 1 до 10 уровень вашего владения гроссхоппером, как вы его оцениваете. И отмечу еще, что трансляция идет с небольшой задержкой, поэтому я буду на ваши комментарии чем вы будете оставлять я думаю что задержка там в районе 20 секунд но это не критично вот у нас собрались абсолютно разные люди у кого-то но у кого-то 9 из 10 тем интереснее. Смотрите, поскольку вебинар у нас такой практический, мы будем реально собирать скрипт в его процессе, я бы не советовал пытаться повторять за мной онлайн, пытаться успеть это вот в режиме реального времени. Я бы советовал просто посидеть, посмотреть, послушать. Вебинар будет у нас в записи, мы будем выложим его потом на канале, можно будет все пересмотреть и в свободном режиме уже собрать все, что нужно. Соответственно, давайте без, наверное, долгого вступления начнем. Значит, что у меня есть готово? Вот, во-первых, такое палево. У меня все уже готово? потому что я заранее подготовился к нашему вебинару но ничего страшного так, значит, что у нас тут из заготовок имеется есть планировка вот такой квартал, небольшая допустим, у нас есть какой-то квартал у нас есть э, участок это граница участка. У нас есть какое-то пятно застройки, и на этом пятне застройки как-то расставлены а, наши здания. Давайте для начала попробуем это все перенести в Grasshopper Значит, смотрите: в ГРАСС у нас есть вкладка Парамс, и во вкладке Парамс в самом начале у нас есть вот такие вот а, ноды будем использовать сейчас нод Curve, потому что нам нужно кривые из райна засунуть в Grasshopper для этого у нас используется нод Curve собственно, что мы делаем, мы делаем кривую в райна щелкаем правой кнопкой по ноду в Грассе и нажимаем set one Curve и вот у нас наша линия уже в Грассе. давайте ее подпишем, что это у нас граница участка правой кнопкой по ноду и пишем граница у участка чтобы не запутаться самим дальше, допустим вот это это у меня будет стилобат, на котором будет стоять весь мой квартал Set one curve и стилобат И далее мне нужно все мои здания тоже засунуть расходы. Снова берем NodeCurve. Но в данном случае уже нажимаем Set Multiple Curves, потому что мы будем множество линий сразу импортировать. Да, Итак, вот они, и я их назову дома. Так, значит, все, что у меня в правильно вычерчено, это замкнутые полилинии, которые обозначают границу участка Стилабад и непосредственно мои здания. С ними я буду работать в красе. Значит, что мы сегодня хотим сделать? Мы хотим в рамках нашего участка застройки поднять наши дома, необходимую нам этажность посчитать, площадь застройки, плотность ее, общую площадь, сколько жилой, сколько не сколько у нас машина мест получается и все это как-то настроить в автоматическом режиме чтобы сделать несколько вариантов и тут же посмотреть как у нас меняются все наши показатели собственно нам потребуется с вами подсчет площади в райна я сразу работаю в в метрах и, соответственно, все, что я буду считать в площади, у меня сразу будет э, в квадратных метрах выходить. для подсчета площади э, мы используем нод Area из раздела Surface и, собственно, что он из себя представляет э, все ноды в Грассе в принципе, работают по такому принципу у них есть какой-то вход и у них есть какой-то выход что-то мы на входе подаем, что-то на выходе получаем. Внутри там происходят какие-то магические вычисления, которые непосредственно запрограммированы в этот нод, которых мы не касаемся, поскольку мы работаем вот именно с нодовой такой системы программирования, а не с текстовым языком там, типа Питона, JavaScript или еще чего-нибудь такого. Значит, можно посмотреть на любом ноде, наведя мышку на соответствующий выход или вход его. Что туда нужно э, вставить, собственно. Здесь у нас написано geometry break mesh э, или замкнутая кривая. Вот у нас есть замкнутая кривая, наша граница участка, мы ее вставляем, и у нас на выходе получается, во-первых, число площадь, соответственно, это площадь нашего участка, и нот нам еще дает центр этой кривой, которую мы в него э, вставили. Центр нас в данном случае не интересует. А вот площадь участка нам очень даже подходит. Давайте рядом мы будем собирать небольшую табличку с нашими показателями. Значит, для того, чтобы собрать нашу табличку, нам потребуется нод на вкладке Display. Текст Tag 3D. Он у нас будет как раз-таки показывать текст. В заданном местоположении можно еще регулировать его размер. Значит, где мы будем все это дело собирать? Нам нужна будет какая-то начальная точка. Возьмем node point. Set one point. И, допустим, вот здесь будет где-то располагаться моя надпись. Что у ноды с текстом на входе? У него вход L это location. Это, собственно, где мы будем писать наш текст. Вот наша точка. Пусть она там и будет. Дальше вход T, это непосредственно текст, который мы будем писать, размер этого текста, цвет и выравнивание. Пока нас это не интересует. Значит, я хочу, чтобы там было написано площадь участка. Двоеточие, дальше стояло мое число, пробел и метры квадратные. Если у вас по ходу появляются какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Я буду э, пытаться на них отвечать, ненадолго, возможно, останавливаясь. Итак, значит, мне потребуется панель для того, чтобы э, я мог написать свой текст. Панель у нас находится на вкладке Params в разделе Input. И там так и называется нод панель. Очень полезный нот, который позволяет нам вообще посмотреть все, что нужно. Вот наша площадь участка 10 200 метров. И если я поменяю границу участка, я увижу, что эта площадь тоже у меня меняется тут же на ходу. Дальше мне нужна будет еще одна панель, в которой я напишу площадь участка. двоеточие И поставлю пробел. Так значит теперь мне нужно соединить вот эти вот две надписи в одну для этого мы используем из вкладки set из раздела текст нод который называется concatenate concatenate нам объединяет надписи причем мы можем его увеличить и добавить туда еще наши метры квадратные тут важно понимать то где нам нужны пробелы то как это все должно в конечном итоге выглядеть значит смотрите на выходе у нас из concatenate уже наша единая надпись из трех кусочков собрана в одну ее мы оставляем наш э, нот текстовый и мы видим что у нас там появилась какая-то надпись давайте увеличим размер нашего текста например до двух а можно даже и побольше. И Как-нибудь мы это все еще подвинем сюда. Вот так, вот так. Так, вот теперь у нас начинают появляться наши показатели. Площадь участка 9200 квадратных метров. Опять таки, если мы это все дело начнем менять, у нас это все начнет пересчитываться тут же. Теперь Границу участка мы разобрались. Окей, давайте поднимем наш стилобат. Во-первых, давайте посчитаем его площадь. Опять-таки, используя not Area а, и используя вот этот вот нот Concatenate. Копировать все Ctrl-C, Ctrl-V. Есть ничего нового. Значит, в Concatenate у нас площадь нашего стилобата. А, допустим площадь килобатра. в метрах квадратных а, и вот теперь на входе в текст нам тоже нужно использовать нод concatenate чтобы объединить два вот этих нода Таран. и у нас получается так что следующая наша надпись вплотную прилипла к предыдущей для этого вот здесь в панели мы можем поставить а Enter, перенести надпись на новую строчку. И тогда у нас все это сместится. Так, сейчас мы еще немножко это все отодвинем от границы участка. Все, супер. Точку убрали. Окей. Так, значит теперь у нас есть площадь участка, у нас есть площадь стилобата. Площадь стеллабата она же у меня будет площадью застройки. Давайте я введу еще один себя параметр. Площадь застройки. Так. И это снова добавим в наш блок. Так значит у стилобата у меня будет какая-то высота а для того, чтобы получить его высоту мне нужно его экструдировать для этого мы используем из раздела surface и на вкладке freeform вот, которая называется Extrude а экструдируем мы по оси z по вертикальной оси можно щелкнуть два раза левой кнопкой мыши набрать z на клавиатуре и мы увидим вектор unit z он-то нам и нужен значит наш стелобат и используем панель для того чтобы задать высоту нашего стелобата допустим это будет 5 метровый стелобат 5 можно это все дело сделать еще с сплошным вот таким вот покрытием а мы это все покрасим свой цвет на вкладке дисплей в разделе превью есть note custom preview так единственное что это будет не розовый цвет и на вкладке парамс в разделе input возьмем color swatch вот наш swatch и сделаем Наш стилобат допустим какой-то вот такой вот он цвета будет так отлично теперь мне нужно мои дома подвинуть на высоту этого стилобата поскольку они будут стоять на нем для этого используем нот Move из раздела Transform на вкладке Ruclidean есть Note Move. Вот такой. Значит, двигать мы будем по оси Z на те же самые 5 метров, что и высота нашего стеллабата. Вот все мои дома. Стоящие на стеллабате. Так. Допустим, у меня на стилобате будет первый этаж нежилой Допустим, он будет какой-то коммерческий Соответственно, давайте его тоже подвинем Экструдируем его вверх Допустим, у него будет высота 4 метра 4 и коммерция у меня будет синего цвета Так, я сейчас по ходу фантазирую и такой квартал немного сочиняю Но когда вы работаете с реальными какими-то условиями, вы прекрасно понимаете, где у вас коммерция, где у вас там стилобат, как это все по планировке у вас должно садиться И имеете гораздо больше параметров Так, теперь мне нужно сосчитать площадь моего коммерческого этажа Для этого воспользуемся знакомым нам нодом Area так, Посмотрим с помощью панели, что у нас тут получается Вот мы видим отдельно выписанное значение площади для каждого нашего домика Для каждой секции в данном случае Нам это все нужно сложить в одно число, чтобы получить единую площадь коммерческих помещений для этого у нас на вкладке «Масс» в разделе Operators, есть нот, который называется Math Addition, который складывает просто все числа, которые мы в него подаем. И в результате у нас получается одно число. Вот, у нас было 7-8 чисел на входе, в итоге у нас получилось одно сумма всего этого дела. Теперь давайте сделаем соответствующую запись об этом в нашей табличке Площадь, допустим, это будет коммерческая площадь Супер. Двигаемся дальше. Над коммерческой площадью у меня все будет жилое. Соответственно, мне нужно опять поднять мои кривые с домами. Вот эти поднятые, поднять выше на 4 метра и вот они у меня на коммерческой дальше я хочу построить соответствующие этажности эти секции допустим у меня будет высота этажа 3.5 метра и каждая секция у меня будет в своей какой-то этажности для того чтобы это задать мы будем использовать из раздела set складки sequence нод, uh, который называется «Series». Он позволяет нам создавать последовательность чисел. У него на входе есть старт, первое число, с которого он начинает, дальше n это шаг, с которым, который он прибавляет к каждому последующему числу, и «C» — это общее количество uh, чисел, которое нам нужно. То есть у нас будет первое число 0, дальше мы будем прибавлять по 3,5 метра к нему, и теперь этажность наших секций. У нас 8 секций, соответственно, 8 разных, допустим, вариантов этажности у них будет. Значит, например, 4 этажа, 5 этажей, 6 этажей, 12, 16, 12, 8... 10 сколько всего у нас вышло здесь включаем Multiline data и вот наши 8 чисел так так теперь нужно сделать небольшой финт ушами в гороскопере есть такое важное понятие как деревья данных это то, как все ваши данные структурируются внутри непосредственно нодов как они расположены вот сейчас у меня есть 8 чисел этажности моих секций каждое число лежит в своей ветке дерева данных эти ветки пронумерованы обозначены вот этими цифрами их можно представить как коробочку и мне нужно, ну, в каждой коробочке в отдельное лежит вот это вот число с этажами, а все мои секции, которые мне нужно поднимать, вот они линии, они тоже лежат в каждой в своей коробочке. Ну, а если мы начнем их двигать? то скорее всего у нас ничего не получится, потому что нужно будет сделать одну вещь. Допустим, мы двигаем по оси Z тоже та -дам, та -дам. И вот видите, у нас получается вот такая вот ерунда. А значит, у нас. По-разному представлена эта информация везде. И мы видим, что у нас вот эти вот соединения у нодов, они тоже обозначены разным цветом. Где-то они пунктиром, а где-то они идут сплошником. Для того, чтобы у нас это все сошлось и все сработало. Вот у меня высоты, например, условно там в каждой коробочке лежит там разное количество высот для моих секций а сами секции лежат в одной коробочке и мне нужно их разложить тоже на разные коробочки чтобы у меня это все сработало для того чтобы это сделать я делаю графт вот теперь у меня есть конкретная кривая каждая в своей коробочке и к этой конкретной кривой есть коробочка с высотами, на которые мы ее поднимаем еще раз, операция называется графт, правой кнопкой по выходу и вот здесь вот выбираем графт, и мы видим, что у нас все стало пунктирное соответственно, информация у нас передается правильным образом так, теперь я вижу высотность моих секций, я хочу их тоже в какой-нибудь цвет покрасить для этого будем использовать ту же самую связку с экструдом, с капом. Только экструдить мы будем на высоту этажа. Так, 3,5. Не нравится что? 3,5. Да. Цвет жулья у меня будет, допустим, какой-нибудь такой. И что хочу на крыше подписать например этажность моих секций для этого мне нужно взять верхнюю мою линию используем для этого элемент not list item из раздела set из вкладки list а вот у нас лежат наши линии Наши поднятые этажи Каждый, Каждая секция имеет определенное количество этажей Эти этажи представлены вот линии. Вот в линии От первой секции 4 этажа В следующей секции у нас 5 этажей Мне нужно взять верхнюю линию Из этого списка а, Значит, листа Item у меня берет список на параметре i у него индекс того элемента, который я должен взять. И w нам в данном случае не интересен. По умолчанию он берет элемент номер 0. И мы видим, что вот он их подсветил. Это нижние, нижние наши линии самые. А мне нужны верхние. Я могу сделать так. Я могу сделать на входе правой кнопкой щелкнуть, нажать reverse. И у меня появится верхние линии моих этажей. Вот они выделились. Но у нас этажи еще от экстружены вверх. Таким образом, чтобы у меня эти линии были прямо на крыше на крыше, мне еще их нужно поднять. Давайте я возьму еще раз один not Move подниму эту линию, и вот они у меня уже на крыше находятся так, все ли на данный момент понятно? есть ли какие-то вопросы? судя по тому, что ничего не появляется в комментариях либо ничего не понятно, либо все очень просто и очень понятно Так, давайте сделаем небольшую паузу, я подожду ваших комментариев насчет того, понятно или непонятно. Вот сегодня мы собираем такой квартал, скорее всего это для, ну не скорее всего это можно использовать на этапе концепции, когда вы только подбираете какой-то массинг застройки, примерно ее общий вид и пытаетесь понять, какие габариты вас бы устроили, какие площади вам нужны, какой там высоты это все должно быть, как это все будет выглядеть. Так, пишут, что все понятно. Супер. это хорошо что все понятно так отображение нодов по умолчанию отдельное замечание значит смотрите ноды могут отображаться по-разному у нас есть в грассе вкладка дисплей где у нас например есть вот такая кнопка Draw Icons и у вас ноды могут выглядеть вот так ничего страшного, это все те же самые ноды просто они по-другому по у вас обозначены еще раз вкладка Display снова нажимаем на кнопку Draw Icons и у нас ноды уже обозначены названиями Нашим. я больше привык к названиям и если честно кто-то больше привык к картинкам не знаю, мне почему-то название больше нравится есть еще кнопка Draw Fancy Wires которая у нас включает просто ну, одинаковое отображение всех проводочков на мой взгляд она не информативная проще, когда вы понимаете, как у вас информация передается от нода к ноду то есть когда я вижу вот такую квартирную линию, значит что у меня там много коробочек с данными когда я вижу линию одну сплошную, значит у меня там одна коробочка с данными и когда вы увидите вот такие вот сочетания проводов, всегда с осторожностью в один нот втыкайте те данные, где много коробочек, где которые идут пунктиром и те данные, в которых все в одной коробочке, которая идет такой сплошной линии, потому что это может привести к зависанию и вообще полному краху. вот, но сегодня у нас все будет хорошо всегда следите за тем, чего и сколько вы в нот втыкаете чтобы у вас не завис компьютер и ничего не сломалось Итак, у нас есть наши линии, вот эти вот верхние Я хочу на крышу подписать этажность моих секций Для этого я их буду подписывать в центре этих линий Соответственно, использую нод Area, с которым мы уже с вами знакомы И буду использовать его второй параметр, который не площадь считает, а непосредственно центр мне показывает и в этом центре я с помощью того же нода tag, который называется текст tag 3d, буду подписывать этажность. Вот смотрите, сейчас у нас центры этих секций верхних линий. Да, каждая линия лежит в своей коробочке. Вот она, пунктиром все обозначено. Если я сюда воткну... Вот эти этажи, которые идут в одной коробочке, то у меня произойдет следующая увеличу размер текста. У меня это все спутается. У меня на каждой секции будет подписано этажность всех вообще секций, которые у меня тут есть. Для того, чтобы такого не произошло, я могу либо вот здесь вот поставить флатон, либо тексты поставить граф вот здесь на входе то есть можно сделать вот так, например либо наоборот, то и то сработает и центр я отключу итак, вот теперь я вижу сколько у меня жилых этажей, в какой секции вот у меня 4 цифры, 1, 2, 3, 4 живых и соответственно 5, 6, тут уже 12, 16 и так далее так, считаем площадь жилья вот все наши жилые этажи используем наш нод area он посчитал все площади дальше используем нод math addition для того чтобы это все сложить и опять таки у нас все это разложено по секциям и у нас общая ну, сумма по, по каждой секции этажей получается. Для того, чтобы это все сложить, нам это все нужно объединить, используя команду flatten. Вот. Она нам позволит считать общую площадь всех жилых этажей. Дальше. Вот наша коммерческая площадь была. И вот наша жилая площадь так, добавляем это вот сюда так жилую площадь посчитали теперь давайте посчитаем например плотность нашей застройки для этого мы должны Площадь застройки разделить на площадь участка. Где наша площадь участка? Вот наша площадь участка. Из раздела Math мы используем из вкладки Operators not Division, которая называется. Вот площадь участка, мы на нее делим. А вот наша площадь застройки, где мы как раз вставляем в числитель что у нас здесь получается? 0,6 у нас получается примерно на выход. хотим это число в процентах записать соответственно снова будем использовать нод concatenate у нас будет плотность застройки плотность застройки у нас будет наше значение 06 давайте его еще домножим например на 100 ну чтобы получить это все в процентах 100 вот наше значение непосредственно и у нас здесь должны быть проценты сейчас у нас туда идут метры квадратные значит пробел проценты И вставим, например, плотность нашей застройки сразу после площади. Площадь у нас третья строка, соответственно, вставляем между третьей и четвертой. Вот сюда. И вот наши плотные застройки. 60 целых и десятых процента. Окей. Хорошо. Вот так, можно еще посчитать э, машинные места, например Когда вы проектируете такой квартал, вы, конечно, знаете, какой у вас класс жилья И вы понимаете, э, сколько машин и мест у вас должно быть То есть можно посчитать это по нормативам Мы знаем, что нормативы у нас в Российской Федерации не соответствуют действительности на самом деле И разные классы жилья у нас по-разному считают э, обеспеченность машинными местами соответственно давайте подумаем что у нас например на этаже я не знаю какая у меня тут планировка но опять таки вы примерно когда проектируете понимаете какая у вас планировка секций допустим что у меня на этаже 6 квартир и я буду считать что у меня одно машино место на квартиру вот у меня количество моих этажей соответственно мне их нужно умножить идеи на 6 сейчас мы сложим все наши этажи, которые у нас тут получаются вот они это мы умножим на количество машин то есть на количество квартирных этажа у меня 6 квартирных И это уже количество наших машин и мест. Дальше Мы добавим это все в таблицу. Наше число, машины-места у нас будут в штуках. Нет. Ну ладно, пускай будет в штуках. И... Количество машина мест. Пара. Ставим это вниз нашей таблицы. Так, 438 машина мест окей okay. допустим это все параметры которые мы хотели прочитать можно добавить сюда еще зеленку конечно мы сейчас тренируемся в реальной жизни у вас там будет больше всяких параметров и мы когда такие штуки делаем у нас тоже больше всяких параметров нужно еще там зеленку считать, соответственно там площадь всяких площадок детских отдыха и прочее прочее прочее которые уже непосредственно от. От нашей жилой площади от этажности всего этого дела и так далее И теперь если мы вернемся к количеству наших этажей и начнем допустим их менять вместо 10 например, хочу сделать 5 вместо 8 я тоже хочу сделать 5 дальше у меня будет башня 12 16 12 окей и дальше все пусть тоже у меня будет равно 5 вот мы пересчитали, и у меня тут же пересчиталась вся моя табличка с моими данными. Плотность у нас осталась, значит коммерция у нас осталась. Жилая площадь у нас уменьшилась, и количество машин и мест у нас уменьшилось. Если мы сделаем какую-нибудь высокую башню, например, ну пусть будет 30 этажей. Паба. То у нас жилая площадь увеличилась, конечно, и машины места тоже увеличились. Вот, таким образом, собрав вот такую вот модельку, можно легко и быстро делать варианты застройки вашего квартала и при этом еще и менять а, тут же всякие данные в нашей таблице. Что делать дальше с нашими данными? Например мы можем делать еще такие штуки. Вот вся наша таблица, которую мы выводим сейчас в опошке реально вот этим текстом. Во-первых, мы это все можем бейкнуть и допустим и оставить вот здесь, вот в виде текста. И что-то там потом еще с этим сделать, как-то отредактировать, если нужно. Мы можем бейкнуть, соответственно, все из гросхопера. И сделать потом схемки аксонометрические какие-нибудь например давайте если я сделаю например все свое жилье грасси, я сделаю коммерцию грации я сделаю филат тоже теперь у меня есть это все и я могу сделать, например, с помощью команды make 2 вот такую вот схемку своей застройки я могу настроить аксонометрический вид сделать это все красиво допустим, окей, ладно сделаем все красиво Значит, set view, -пам -пам. вот у нас аксонометрия. Делаем make to d окей, окей. Вот наш квартал. И, соответственно, к нему у нас есть уже табличка с данными. Все, мы можем это в виде схемы отправить, оформить и вставить какую нибудь нашу презентацию Так, но можно сделать и следующая панель нам позволяет еще сделать вот такую штуку например вот у нас есть текст панели мы берем щелкаем правой кнопкой по ней и здесь есть Строчка Copy Data Only. Скопировать только данные. Дальше, допустим, вы скопировали эти данные, заходите в Excel, в моем случае это Google Таблица, и вы хотите эти данные куда-нибудь вставить. Оп, жмете Вставить, и вот они у вас ставились. Сейчас я это сделал раздвину вот у вас эти данные скопированы в excel единственное что каждая строчка данных в свою ячейку вставляется с этим все хорошо но нам нужно разбить например я думаю значение наименование точнее и значение по разным столбцам тогда это придется по-другому собирать вот здесь то есть здесь мы это все объединяем в одну строчку а так нам придется сделать список конкретно с Наименованиями сделать отдельный список конкретно со значениями Тогда у нас будет две панельки, из которых мы сможем вытащить данные в, две, в два столбика в Excel Есть автоматическая выгрузка данных в таблицу Excel, например, с помощью плагина LaunchBox Здесь у нас есть нот, который называется Excel Write Он, делает... Он записывает данные в открытый Excel файл то есть вы здесь можете, во-первых, ну, запис, записать, типа здесь true-false, типа сохранять, не сохранять, дальше путь к файлу скому непосредственно какие-то параметры листов, на которые это все нужно вставить, название колонок, информацию, которую нужно туда вставить и возможность это все стереть. Вот, то есть, есть более какие-то сложные, более там навороченные способы вставить эту всю информацию в Excel с помощью плагинов, но можно просто вот использовать панель Copy Data Only. А если вы нажмете Copy All Content, то он вам скопирует это все еще и с данными о деревьях то есть вот эти вот всякие скобочки, нолики и так далее. Немного лишней информации появится так теперь смотрите мы сделали а, наш вот такой вот алгоритм и нам нужно сделать следующий квартал просчитать его тут же давайте скопируем это все и вот у меня здесь подготовлена планировка моего другого квартала например с вот такими вот двумя угловыми башнями Давайте сделаем так, значит, границу участка мы назначаем новую границу участка стилобат, мой новый стилобат и мои здания. Сейчас этот стилобат будет мешаться. Так, мои здания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Оп! Вот мои здания. Вот сделабат. И теперь нам нужно параметры эти написать в новом месте. Set one point. Opa. А вот параметры второго нашего квартала. Кстати, по площади, по количеству машиномест мест получилось. одинаково, жилая площадь различается. Машина получается одинаково, потому что в этих башнях он тоже считает, что у него там 6 квартирный этаж и допустим у нас здесь будет одна башня высокая а остальная все низкая и вот эту башню тоже хочу сделать высокой даже вот так вот 27, 27. Вот, вот моя вторая модель застройки. Допустим, я вижу, сколько у меня здесь чего, какие площади, сколько машин и мест, какая плотность тут застройки получилась. Соответственно, вижу всю этажность. Так, хорошо. Также можно сделать там еще одну, одну вариацию и так далее. То есть мы видим, что имея вот такой вот алгоритм, готовый под руками, в котором есть всего там, несколько входных параметров, типа границы участка, граница стеллобата, расположение ваших секций или домов на участке, этажность их, Вот. Вы это все можете легко контролировать. Допустим, там в этом варианте у меня высота стеллобата будет там, 7 метров. Вот он приподнялся. Он изменил, но не сильно это что-то изменило, но показателя вообще никак не заметно. И давайте еще сделаем а, вот такую штуку. Давайте по-быстрому посчитаем освещенность всего этого дела с помощью плагина Ladybug. Посчитаем количество часов солнечного света который у нас попадает на нашу застройку значит что нам для этого понадобится нам для этого понадобится плагин ladybug он у меня уже есть где вы его можете найти например вы можете его найти на сайте food for а, туда же уже вот при поиске сразу эти ladybug вы выскакивают если не найдете эту ссылку, то соответственно там в поиске на этом сайте ladybug. Вы попадаете на такую страницу, тут нужно зарегиться и скачать соответственно то, что вам подходит. В зависимости от версии Grasshopper, которую вы используете, и версии Raim, которую вы используете. Внимательно читайте, что это вообще тут к чему. После того, как вы скачаете этот архив, вы попадете, сейчас минутку, у вас получится вот такая папка. Вот, такая. вот они. У вас будет папка с компонентами от этого всего их тут много-много-много-много-много. И здесь будет файл installation instructions.md открываете его с помощью блокнота, например. И читайте, что здесь написано. For installation instruction. See this link. Конечно, квест получается. Копируйте ссылку, вставляете и попадаете на гитхабовскую страницу ladybug, где указаны собственно способы инсталляции для разных версий Райна, и что нужно сделать, если у вас там уже старая версия стоит, как это все переустановить ничего сложного в этом нету, все довольно просто так, значит, смотрите, установили вы ladybug, первое что вам нужно сделать это Запустить Ladybug в вашем файле. Это вот такой вот нот Вы его просто добавляете в ваш скрипт. И, собственно, пишете, смотрите, что здесь написано. Если все хорошо, то у вас написано Ladybug is flying. Значит, божья коровка полетела. Дальше. Нам нужно скачать файл с погодными данными для этого у нас есть вот этот вот нот леди бак download и weather file а здесь чтобы сработал download нужно переключить вход с false на true то есть download у нас по умолчанию тут если вы наведете написано false вам нужно перевести это все дело на true и тогда у вас загрузится Карта. М -м да, долго грудится. Окей. Ура! Ура! Карта, наполненная всякими разными точками. И... Собственно, вы выбираете точку, которая находится ближе всего к вам. Я не знаю, давайте сделаем это в Москве. Нажимаете Download from Dio, .E., например, у вас скачивается архив с вашими файлами. Вы распаковываете этот архив, там вот такой вот набор файлов получается. Четыре штуки. Ваш файл, который вам нужен, и pw. Вот он у вас лежит на компьютере, вы знаете, где он находится, что вам нужно дальше. Значит, нам нужно с вами импортировать наш файл. Вот этот нот, ladybug, Pw боже мой, сколько тут всего один файл на входе и куча-куча информации из этого файла на выходе, значит нам этот файл сюда нужно как-то вставить для этого у нас есть в разделе параметры на вкладке примитив вот такой not file path щелкаем про него, по нему правой кнопкой set one file path и ищем свой файл на компьютере собственно вот мы его подгрузили у нас все хорошо дальше чего мы хотим теперь посчитать с этой а, информацией что мы хотим с ней сделать мы хотим выяснить ladybug sunlight hours analysis вот эту штуку количество часов а, которые у нас будут попадать на нашу геометрию Значит, что у нас здесь есть в этом ноге? У нас есть North, то есть направление на север ну Допустим, по умолчанию оно совпадает с направлением оси Y в вашем файле Вы можете сюда вставить какую-то другую линию, которая будет указывать на север Там, где он в вашей ситуации находится Но в учебных наших целях оставим это все по умолчанию То есть, как можно взять, например, нот линия Set One Line и нарисовать линию, которая пойдет вот так, вставить это сюда и все. Вот север у вас будет там вот по направлению этой линии, в зависимости от того, там, как вы ее начертили, где не начальная, а где конечная точка. Дальше геометрия. Сюда мы вставляем непосредственно нашу геометрию, которую мы будем обсчитывать. Я буду обсчитывать свои этажи жилые. Вот они у меня в Nodecad. Мне их нужно соединить в один объем. Я использую для этого вот такой нот Union Сейчас я это все соединю в один список, чтобы это все шло вместе Все, на выходе у меня один объект отсюда получается Вот он И спрячу его, вставляю в геометрию. Дальше, контекст, это окружающая моя застройка Давайте создадим по-быстрому какой-нибудь контекст с помощью боксов абсолютно неважно как он будет выглядеть на данный момент нас это не очень интересует так вот какие-то здания которые стоят ничего себе вокруг моего квартала сейчас мы этот уменьшим. тут, тут очень много вышло как-то вот вот эти здания подгрузим тоже в раз с помощью ноды собственно это будет наш контекст дальше grid size это размер сетки вся геометрия будет преобразована в меш в внутри этого нода и размер сетки этого меша э, должен быть задан вами. Допустим, у нас будет, мы в метрах работаем, у нас будет размер сетки метр на метр. Чем мелче сетка, тем детальнее будет расчет, тем дольше он будет идти. Чем крупнее сетка, тем быстрее и тем приблизительнее он будет. Э, расчет происходит э, в центре ячейки вот меша получаемого э, и размер ячейки вы задаете вот этой вот позиции grid size distance from base тут м -м, я рекомендую ставить какое значение типа 0.1 можно прочитать что он конкретно делает так orientation study э, это параметр который может вам повернуть ваш квартал наиболее оптимальным образом так чтобы максимизировать его освещенность. Это мы сейчас опустим. SunVectors. Вот это данные, которые нам нужно сюда добавить. Значит, Sun Vectors from SunPath Component. Ищем у нас SunPath Component нашего Ladybug. А где же он тут? Вот он, Ladybug SunPath. Боже мой. Значит, что нам тут нужно? Location за импорт типа вот наша информация из нашего файла вот наш location дальше что у нас тут hour day и months значит смотрите мы имеем инсталляцию 22 апреля соответственно month у нас будет 4 День у нас будет 22. -й. И часы, которые мы будем это все дело замерять. Допустим, 7 утра, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот. С 7 утра и до 6 вечера мы будем проводить наши измерения. Вот наши часы. Дальше. Time step. Анализит. Это все не важно. Sun Scale. TrantaMPAM. Это тоже не важно. Um, optional Restower Data не важно, не важно. Все, неважно. Вот наши вектора на выходе. сам Vectors. Собственно, все, что нам отсюда нужно взять. Дальше. Жмем Run. It. Рекомендую сохраниться. Вообще это надо было сделать в самом начале, чтобы на случай зависания у вас был какой-нибудь автосейв сохранен Но мы сделали только сейчас Так, run it, соответственно здесь ставим true И вон, все у нас готово Практически в режиме онлайн. Сейчас мы это все дело скроем. Лишнюю информацию, которая нам не нужна, мы спрячем. Так, вот эти вот центры точек нужны Откуда они здесь? Сейчас мы их что Это вообще. И собственно что у нас тут получается? У нас получается следующий быстрый такой массинг, то М -м, вот здесь вот у нас солнца нету. Соответственно, нам нужно либо делать квартирографию соответствующим образом либо искать другое планировочное решение для нашего квартала а, вот, как-то так соответственно, если я поменяю здесь какое-нибудь там значение другое, например, башню я сделаю ниже то у меня это все тут же пересчитается вот, пожалуйста И ситуация моя поменяется соответственно таким образом можно быстрый такой концептуальный анализ делать застройки ее освещенности и там сложностей и когда вы находите уже найдете какой-то вариант который более близок к реальности то соответственно это можно уже проверить там графиком или какими-то другими средствами которые у вас принимают в экспертизе например вот. Собственно, это все, наверное, чего я хотел сегодня сделать, чего я хотел показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то давайте я их подожду, чтобы вы могли их написать. Спасибо большое всем, кто сегодня у нас был. Оцените, пожалуйста, от 1 до 10, сколько вам кажется полезным этот вебинар, насколько вы видите. Применимый вот такой вот расчет кварталов, именно быстрый такой скетчинг их в своей практике. Пока вы пишете, скажу еще, что э, в четверг у нас будет следующий вебинар. Э, этот вебинар будет такой э, образовательный характер носить, не настолько детальный, как здесь. Мы не будем ничего собирать, не будем ничего моделить. Я буду рассказывать, э, я или моя коллега, э, будем рассказывать о том, откуда взялась вообще параметрика, как это все начиналось, как это все развивалось и как оно пришло к тому, что мы имеем сейчас. Так, что-то я не вижу ваших комментариев на тему того, насколько вы видите применимыми результаты сегодняшнего вебинара в своей практике. Окей, давайте переформулируем вопрос. Напишите, пожалуйста, от одного до десяти оценку, насколько вам кажется применимым вообще алгоритмический подход к проектированию в вашей практике. окей все равно не вижу комментариев с ответами на вопрос а, хорошо окей okay, ладно а, тогда смотрите напоминаю еще раз что в четверг у нас состоится следующий вебинар на тему истории параметрики истории ее развития а, откуда все появилось как это все развивалось и как оно дошло до того момента развития на котором оно есть сейчас а, на экране перед вами наши социальные сети подписывайтесь на наш youtube подписывайтесь на наши другие сети в Телеграме мы пишем очень много на русском языке о проектах, сделанных с помощью алгоритмов по всему миру. Соответственно, за нашими новостями следите у нас на сайте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Спасибо большое всем, кто сегодня был. На этом я, наверное, завершаю свою трансляцию. Если есть какие-то вопросы, напишите, я подожду еще пару минут. Так, ну все, вопросов не поступает, тогда спасибо всем, что были с нами, всем хорошего вечера, будем завершать нашу трансляцию.